Добрый день дорогие любители игр, вы на канале Мир Мелкон, меня зовут Никита и мы сегодня с вами поиграем в игрушечку такую Называется Downwell Downwell Где нам нужно, вот, Downwell, где нам нужно спускаться вниз в какое-то подземелье Что это? Давно что-то раздавали эту игрушечку, вообще прям давно в PS Plus И вот кто-то в нее уже играл У меня Обычный стиль, стандарт. А, стиль револьвер. Находит только пулеметные модули. Магазины редкость. А, не понимаю, больше хп на старте, меньше вариантов улучшений. Ага, это танк, короче. Стиль левитация, умение парить. А, но нам же надо падать, зачем нам парить? Без, без улучшений. Дешевые товары в магазине. Стиль кулак. На лапах бегает. Давай возьмем танк. Почему бы нет? 6 хпшек. Ага. Ты что, что делать? Оп. Квадратик жму, треугольник жму, кружок жму, R1, L1, L. Что как крестик? Только прыгать можно. Ой, блядь. О, подожди. а а у -а, блядь! Ой-ой-ой-ой-ой! Так, подожди, на противников можно падать. Я... Ой, что это ты за Что это? Алмазики. Ага. Ааа. -а, а, деньги. Кристально пьё, бля. Смотри, время здесь останавливается. Решил... Подожди... Блин, две хп-шки просрал. Даже на красных нельзя падать. Даже на красных, походу, нельзя падать. Не, ну это ж логично, они ж красные. Хорошо, хоть не синие. Что если синий на, на синих упадешь, то вообще все. Что это? Тройной. Плюс одно хп. Так... О, это новая пушечка, новая пушечка. Так, я не понимаю, э, вот в чем прикол. Это бесконечное подземелье или нет? Я выбрал эту игрушечку просто, знаешь, так поугарать. -по так, знаешь, быстренько такое. на небольшое видео на 20-15 минут такое. Как бы расслабляющее, чтобы ты как бы чайку выпил, знаешь, было что глянуть просто так, как бы. От них делать. Почему нет? Не все же нам в блокбастера играть, особенно ой, как далеко упал. Все! Тем более, сейчас игр что-то как-то не особо это. Ранец на случай, если закончится заряд. Стрельба по убитым взрывает их. Давай, я буду взрывать трупы. Почему нет? Это будет как это, как.. Закладывать в перчатку. нет, нет, нет, нет, нет, нет. Я как понимаю. Ой, засада! ой ой ой ой Валим, валим, валим, валим, валим! все просто щемаю. Ой-ой-ой, как пролетел хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, как классно, лечу! Магазин! Ну ты пусто. Подожди, а заканчиваются патроны? Вот 8 патронов. Это тройной, но у меня такой есть. Оп! Оп, аккуратненько. О, блин, подстава! Я получается оттолкнулся от медузы вот этой. И в мышь долбанулся. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Вон мыши на стенах. О, бляха муха. Что это? Взрыв. Ой, я а сейчас как прощемать-то так быстро? Ой, блин, не получилось. Блин, внутри... Фу! Вообще засада конкретная была. Которая... Что это за... Ааа, -а -а, блин, одно хп. Один-два пройдено. Поглощайте мертвых, забирая остатки их... Сд... Ой, это хорошо. Давай я буду здесь. А как поглощать мертвых? Я буду поглощать здоровье и что? Так, проходим. Так, подожди, сейчас попробуем. А Батл tots были недобитый. прогресс 45 тысяч кристаллов надо собрать зачем уровень 1 3 кристалла 513 34 убийства комбо максимальное 3 время 2 минуты блин это лягушка вообще подставная давай попробуем еще раз подожди а и все улучшать, все сбрасывается эту игру вообще можно пройти я просто думал, это такой, знаешь, типа бесконечный режим, я так трейлер... Бляха, как же я на тебя попал, так неудачно. Я трейлер пострелю что он падал, падал, падал, падал. Я думал, оно как бы бесконечно. Я нифига, как я сейчас четко вылетел. Оп, оп, оп, пошел, оп, оп, оп, просто лечу, просто лечу. Оп, оп, оп, оп, магазин, отлично. Это ж магазин, я правильно все понимаю? Ну, а что это еще может быть? Ну, хотя в магазине ты покупаешь что-то. Просто там что-то было написано про магазины. Я поэтому сразу и подумал, что это магазин. Лазер. Ой! Ой, хорош! Ой хорош, ой, хорош! Ой, все. Вообще даже здоровье не потерял. А -а -а, расстреляю пулеметный модуль, и он перезарядится. Кристал пьян длится дольше. Что делает этот кристал пьян? Типа, я когда много кристаллов беру за раз, он, типа, начинает кристалл пьян делать и каким-то красным фигнём сетится. Я не знаю, давай вот это. Я пока не понимаю, что оно нам дает. Ой, как красиво, я сейчас приземлюсь. Так, давай черепаху тоже убиваем. Оп. Так, медуза, оп. Ой-ой-ой, вот так опасно лететь, на самом деле. Рисовый шарик, стреляет на 1 хп. Плюс 2 заряда, но это к обоими. И стреляет на 1 хп, плюс 1 заряд. У меня нет столько денег. Блин, а какой ты дорогой, а? Где мне столько кристаллов взять, чтобы ему отдать? Ой, не попал. Ой-ой! Идешь ты нахер. Блин, да ну-ну-ну мышь, хамуха. Она меня, она просто меняет. Она, она меня в тупик. На-на, ага. Ага, ага, ага, ага. Ой, не-не-не, пошла в жопу лягушка. Лягушка это подстава. Тихо-тихо-тихо-тихо. Валим-валим-валим-валим-валим. Это было чистое вот кристалл пьян 5 у меня 500 кристаллов можно в принципе если я найду магазин полечить ой я тебя видел я тебя видел тварь так а, все отлично второй уровень прошли а, разрушенные блоки выдают очередь ой это неплохо я так понимаю мы будем стрелять сейчас я проверим сейчас проверим а, смотри ой классно слушай это это можно будет если что, это какой Ой, я ж тебя не видел, ты скотина такая. Да нет, красный шоколадный глаз, блин. Так, тихо, тихо, тихо. Ой-ой-ой, ой ой Да, блин, зря хотел очередью его убить, а. Оп-оп-оп. Оп-оп, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Да ты зачем же за мной летишь, а? Что тебе от меня. А, нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет. Берем взрыв. Какой-то взрыв. Я что-то даже не успел понять, что за во во во во во во во во во во во ё моё ё во во во во во во во во пройду сейчас этот хотя бы во во мне нужно лечиться, это по-любому. Блин, я пройду сейчас этот хотя бы. сука? Ага. Давай по чуть-чуть. По чуть-чуть по, по пойдем. Аккуратно. Бляха! Это было сейчас максимально рискованно. О, есть! Есть, там уже лягушка прыгала. Слушай, прикольно такая залипательная. Блин, уже 10 минут играем, нифига себе. На сбор кристаллов перезаряжает пулеметные бусты. Атака на врага приводит к взрыву. Давай мне перезарядку. То есть мы будем подбирать кристал, у нас автоматически будет перезаряжаться плюс. Новая локация. Ага, понял. Только красный. Блин, это вообще какой-то черный. Но если он светится красным, наверное. Наверное, его лучше не трогать. Так, давай по чуть-чуть, давай прям аккуратненько. Блин, а вот эти сквозь стены летают, это читеры. Еее! Я запутался! Кошали, сволочи! <смех> блин, уровень 2. А! Получается в каждом уровне по 3 уровня. Блин, ну они, видал, они меня просто тупо в угол согнали и завалили. Давай еще разочек. Давай еще разочек. Ну это я взял еще этого чувака, который, блин, просто это. У которого больше всего ХП. Может, стоит стандартным попробовать? Начинают же, по идее, стандартным все время играть. Или смысл в этом, если у меня уже есть такой. Вот чак стал пьян будет, да. Не понимаю, зачем он нужен. Может, я как-то типа быстрее двигаюсь или дамажу больнее. <laughs> Может, кстати, реально надо... Дадам... Тихо. Кстати, пулемет можно использовать, чтобы себя притормозить чуть-чуть. Тройной, тройной нормально. Чтобы себя притормозить чуть-чуть. Пошел нахер. Оп, оп. Тут еще так можно немножко... А смотри, сидит собака не смог И они, они продолжают за тобой лететь, получается Так, сюда уходим Оп, отлично, отлично Так, ну первый локацию А что это у меня пополнилось? Смотри, где хпшка, появилась какая-то белая полосочка Стрельба по убитым взрывает их Вот, давай вот это все-таки Получается, я буду подбирать кристаллы, у меня автоматически Подожди, а если вот я стрельнул А, на земле оно все равно перезаряжается ой ой ой ой, -ой как я полетел-то далеко Оп что это? мы Молоток. Чем он делает? Ой, слушай. Это болючая штука. А иногда получается вот так просто, знаешь, никуда долба долбанул. Ой-ой-ой, иди нахер. Короче. Ой-ой-ой, э. как повезло сейчас. Иногда просто реально фартит. Что у тебя есть? Что я сделал? Я ничего не покупал. Блять, купил чего-то, слушай. Я нечаянно. Ага, пошла нахер. Сейчас обойдем ее. Ага. А вот эту сквозь стенку убьем, точно. А вот это вот так. А черепаху просто сверху убиваем. Тут дырку себе пробиваем. опа а -оп -оп -оп. не-не-не, наебать не хотел. Сейчас, ага. Тя-тя-тя-тя, все, валим. Сюда. Ага. Вот если не спешить, в принципе, в принципе, в принципе, ничего сложного нет. Ну, по крайней мере, ебать! Нормально. Ой, у меня уже три полосочки там. Неуязвимость после повреждения длится дольше. Покупки на старте. Плюс 10% скидки. То есть в начале каждого уровня у меня будет магазин, правильно? И плюс скидка. Блин, это неплохо. Ну, неуязвимость после повреждения тоже классно. Блин, слушай, я не знаю даже. Два покупки все-таки. Но это потенциально в будущем нам дает. Да, вот магазин сразу же. Вот у нигеры одно хп исцеляет, два хп, максимум хп. Блин, мне надо 900, но я столько не накоплю. Вообще в жизни. Да на тебя. Да ну сдохни, мразь. Сейчас, нет, да пошла ты в жопу, лягушка. Ой, как плохо сейчас-то было. Ты видишь, не смог себя вовремя затормозить. Так этот по стенке лазит, в принципе, на него похера. вот шоколадный глаз, это опасное. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, передышка. Блин, как хорошо, что тут эти передышки есть, знаешь. Блин, если бы я просто беспорядочно так летел постоянно, я бы нафиг не знаю. У меня бы глаз дергался, ага, получается, сранка. Ой, как я тебя увидел то вовремя! Ой-ой-ой-ой-ой! ой ой ой пропустил. Ладно, похер-похер-похер. Блядь... Две хп две хп -шки! А кристалл из пещеры может быть? Ой, иди нахер. Ой, да ладно, прям в неё улетел. Так, тихо, черепаха. Лягушка! Класс. Кла класс так, это был второй или третий уровень? Стрельба по убитым взрывает их. Взлет. Что за взлет? Стрельба по убитым это прикольно, наверное. Давай посмотрим, что за взлет. Просто посмотрим. Я не знаю, что это. А! Я выше прыгаю? Или мне кажется? Блин, я не знаю, мне кажется. Блин, магазин. А где? А, вот магазин. Все. Дай... Зачем ты купил это говно? <звы> Ничего с вами делать, привет, ребята? Так аккуратненько. Ой, ой, ой, ой! Засада! Духи призрак. <звы> тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Идет, идет, идет, а? Да блядь Его надо ловить прям снизу, то есть вот так Сучка Да чтоб ты обосрался, а Что такое-то Меня интересует, что за белые линии под моей ХП-шкой? Это какие-то усиления или что это Блядь Тихо Лазер, лазер классная штука, лазер прям убойная штука Валим Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. О, блядь. А, 2 хп Ты что? Скелет кидает. Кидает кости? Ой, ну хоть прошел. Хоть прошел до сюда, Почему нет? Ранец на случай, если закончится заряд. Ладно, пусть. Я так понимаю, если закончится заряд, я смогу еще чуть-чуть в воздухе подлететь, правильно? Прикол, прикол, прикол. Прикол. Да я не покупал! Блин! Подожди, ты когда к ним подходишь, магазин автоматически активируется. Я просто нажимаю крестик, чтобы. Чтобы. Блин, ну вот это было бы круче взять, конечно. А у меня были деньги на это, я не знаю. Ладно, ладно, ладно. Получается, ты, когда к ним подходишь, скорее всего. Хорош. А лазер пробивает. Нет, он не пробивает сквозь эту стенку. Ага. Ага. Ага. Оп, оп, оп. Ой ты. С -с -с .體 ,体 ,体 ,体. Это я хорошо увидел. Блин, такая залипательная фигня, на самом деле. Я пошел. Тихо-тихо, надо притормозить. Хорошо. Э -э блин, мне на самом деле лазер пока нравится. Это, по-моему, взрыв был. Тихо, да вали, вали, вали, вали, вали! Да я забыл, что ты кидаешь это говно. Но хотя я на самом деле вряд ли бы смог что-то с этим... О, тихо. Валим. Неплохо, второй уровень уже прошли. Может идем до третьего? Еще больше улучшений плюс 1 а, хп в подарок. Да. хп сейчас прям нужна. Что значит еще больше улучшений? Не понимаю. А, может когда у меня стоит выбор... Улучшениями. Я, блять пропустил магазин! вот я, я жал вперед, он не прыгал. тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо тихо зачем зачем Зачем? Зачем? Зачем? Ну, написали плюс одно хп, кстати. Если если дают одно хп за то, что ты.... Подбег... ой ой ой ой ой ой о ой о о о о о о Я хочу пройти Я хочу сюда до, до конца дойти Я правда не совсем понимаю как Это С моими Просто влетел В толпу <сíck> <сíck> Ты видел там, там Черепок превратился в какого-то Вон в бешеного Блин, блин а козел Ладно, давай последний разочек Последний разочек, попробуем На самом деле так залипательно. Я вообще не ожидал. Так, спокойно. Взрыв. Плюс два заряда. А, подожди, взрыв, просто это тот же самый пулемет, просто... Почему нет, давай так пролетим, нахера. Так, лягушка это читерская фигня, на самом деле. Но, больше проблем, на самом деле, доставляют летучие мыши. Вот они прям вообще падлы. Вот это. Вот это возьмем. Давай. Мне еще интересно, что будет, когда у нас там 45 тысяч накопится. И мне интересно, а, получается там типа пишут на. Ага, сейчас. Там пишут, надо на. Тихо. что я сюда просочился. Ну что дальше делать, я. Ой, блять, я не знаю. Ну да, я так и думал, что так и будет. Блин, хотел. Ой, ее убило! Так, ладно, ладно, ладно. да пать, я тебя убил вовремя. Ааа, собака! Вот так вот. Оп-оп-оп. Нормально, нормально, нормально. Блять, лягушка, ёб твою за ногу. Класс. Это я нормально сейчас. Неуязвимость, однозначно. Просто. Чем больше неуязвимость, тем дальше я смогу прощимать на ней опа Тихо тихо тихо. Блин здесь.. Бляха. Здесь надо думать прям, я не знаю, молниеносно. Блин, просто. Тихо тихо тихо. Да блять, убей ее, ну что ж так.. Всех убью один, останусь тихо. Дай денег. Ой, ХП. Так точно. Не хватает? Не хватает. Ладно, погнали дальше. Так, так. Мне кажется, я сейчас убил прям очень много. С одной хпшкой, с одной хпшкой. Бип-бип, привет, я дрон. Привет. Кристаллы генерируют выстрелы. Давай это. Я потому что не знаю, что значит. Бип-бип, привет, я дрон. Ну что? А я Никита, и что делать? Что с этим делать будем? Жая, если просто стоять, этот дух просто в тебя влетит и умрет. Папа, тихо магазин. папа, Нету денег. Сука. папа, пошел в жопу. папа, папа, папа, Убил, Оп, нет. Ой, ой, ой, ой папа, папа, вот как, Как папа, вот такой ситуации вообще быть, папа,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 вот стреля подхожу. Жму выбор. Да нафиг мне ваши заряды. Где с двумя хпшками шками нибудь Не, на кружок здесь выходит, он из него. Так, вот я стою. Он просто под меня подлетает. Если с этими духами нормально. Так, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. Это ты дух, блин! Вот опять он в этого петуха превратился. Я думал, я сдохну, если честно. Но, видать, когда я подобрал лазер, у меня. Это подстава! Ты понимаешь, это просто подстава. Я, получается, бью белый черепок, а он превращается в красный резко, давай меня дамажит. Это же нечестно. <Wr> <professional voice> ну вот такая вот игрушка. Быстренькая, простенькая, а не интересно. На ту сторону могу перегрузить? Оп. Могу, могу, могу, могу. Могу и сюда могу. Сюда дальше я не могу, ну ладно. Ладно, присядем. Здесь пузо подберем. Такая видюшка опоздает, наверное, чуть-чуть. Чуть-чуть опоздает, ну не чуть-чуть, ну вот она... Вот у меня уже почти 6 часов. Она должна выйти в 6 часов. А мне ее надо еще срендерить, блин, обработать. Еще выложить, загрузить, чтобы она обработалась там, блин. Короче, делов вообще куча. Просто. так получилось, жизненные обстоятельства, всякое случается. Как бы мы ну, Все мои люди, все мы люди. Так, давай, все, не лить воду. Будем заканчивать. Скоро у нас появятся новые игрушки интересные. Будем проходить, будем играть на прохождение. Но хочу вот такие вот игрушечки периодически выпускать. Просто так. Просто, почему нет? Подписывайся на канал, ставь лайк. Не забывай оставлять свой горячий комментарий. Подписывайся на социальные сети, все ссылочки в описании. Я постоянно забываю про эту фразу. А, не привык. И мы с тобой увидимся в следующих видео. Пока-пока.